что сегодня показывают? Царств арийской империи великого Ара, Ара, Арама великого, Тиграна великого, византийской империи Василия II и государства первой и второй республики объявляем э, о создании федеративной Армении как восточная Армения под протекторат России, по границам Советского Союза на Кавказе на правах правоприемственности Армении как победитель Первой мировой войны и Второй, а также создаем Западную Армению. Как победитель Первой мировой войны, что подтверждается решением арбитражного су суда США Видрана вирстена мы наследники также Киликийского царства, гарантами восстановления являются Франция и Британия, и поэтому протекторат Западной Армении будет решать США, Франция, Британия. Центральная Армения имеет исторические скорни с Китайской империей и Индийской, поэтому часть передается под протекторат Китай-Индии, этническая Армения, Этносская этановская Армения, Айская Армения является родоначальником японской династии, где на острове Ая, по-армянски Ая, жили наши жрецы и философы, поэтому эта территория древней Армении переходит под протекторат Японии. Поэтому из этого следует, что людям болтать не надо, не надо ничего обсуждать, должны равняться на Ноя. На армян Вот Бог создал нас по образу и подобию себя Вот он выращивает на земле людей точно так же Из обезьян Как мы выращиваем овец или пшеницу И нам не понравится, если вместо пшеницы будет расти сорняки А вместо овец крысы И такой бизнес будет закрыт Поэтому нас нельзя уничтожить. Все люди мира, независимости от национальности, вероисповедания испод... и расы, должны стать армянами. Потому что если не армянин, то значит еще не человек. А, опять про море? Опять море.